и возникает вопрос, соответственно, что же делать, покупать или не покупать квартиру. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, давно не выходил, не выходило новых роликов. В последнее время все больше и больше становится забросов относительно того, что поменялось с начала года, куда вкладывать по-прежнему деньги, что является актуальным, какие стратегии, потому что ожидаемые доходности на Рынки акций как бы не происходят. Облигации препадают российские, то есть э, ставки по ипотекам достигли низких уровней. И возникает вопрос, соответственно, что же делать, покупать или не покупать квартиру. Поэтому пока я нахожусь в Италии, э, хотел записать вот целую серию видео, да, в которой мы будем разбирать отдельно взятые вопросы. Ну и, наверное, первый основной вопрос который хотелось бы разобрать сегодня, прямо здесь, прямо сейчас, чтобы это было актуальным, а, нужно ли покупать сейчас недвижимость, да? то есть нужно ли пользоваться возможностями для, ну, ставки по ипотеке достигли самых низких значений соответственно, сто, то есть что, что делать, да? то есть, потому что ну, я прогнозировал с 14 -го года, что цены на недвижимость упадут Uh, и упадут они где-то на 30-40%. Соответственно, в принципе, можно говорить о том, что ну, валютный составляющий прогноз практически полностью сбылся, в рублевую еще и не до конца. То есть прогноз давался в 2014 году на 3 года, то есть на 2017-2018 годы. Что же будет сейчас? Да? Что ждать сейчас именно по недвижимости, вообще по сделкам? А здесь есть две составляющие, то есть первая составляющая заключается в том, что э, став, ну, ставки по депозитам снижаются. Снижение ставок по депозитам было вызвано тем, что у нас была достаточно низкая инфляция. То есть здесь я неоднократно уже про этой связи говорил, ее всегда нужно помнить. Связь эта заключается в том, что… Ставка центрального банка всегда зависит от инфляции. Инфляция, в свою очередь, зависит от того, насколько активно потребляет население, то есть растут у него доходы или нет, что происходит с располагаемым доходом населения. Соответственно, сейчас можно говорить о том, что с располагаемым доходом населения все достаточно плохо и инфляция замедляется. На этом фоне мы наблюдали последние 2-3 года достаточно активное снижение ставки рефинансирования центрального банка, вслед зачем ну, банки другие снижали ставки по депозитам по кредитам по ипотеке И сейчас действительно они исторически достигли ма маленьких значений. Поэтому если говорить о том, что будет дальше, вопрос будет ли ЦБ еще снижать ставку ключевую, я думаю, что это маловероятно. Маловероятно это связано с тем, что у нас произошло Мундиаль у нас произошло вот, с одной стороны повышение пенсионного возраста, но это не так, это ну, как бы еще обсуждается, да, это составляющая. Но то, что у нас с 100% вероятностью произошло, это то, что с 1 января у нас увеличивается НДС, да, у нас увеличивается НДС, который будет переложен в любом случае на конкретного потребителя. И сейчас, соответственно, розница, все, кто занимается торговлей или продажей, они будут заниматься тем, что будут повышать цены. Ну то есть закладывать в цены, в цены товаров, закладывать Повышение ДС это первая составляющая, вторая составляющая это то, что у нас растут цены на бензин и пока правительство договорилось с нефтяными компаниями, что пока идет посевная уборочная, то ставки у нас, ну вернее не ставки, а цены на бензин расти не будут, пошли немного там на, на уступки нефтяным компаниям и на лето на 1-2 месяца цены зафиксировали, но опять, опять. Опять нужно говорить и возвращаться к тому, что это краткосрочная договоренность. Опять это когда началось всеобщее возмущение, ну, немножко притушили пожар возмущения, но я вряд ли сомневаюсь, что ну, дальше будут удерживать. То есть цены на бензин опять-таки будут расти, что будет негативно влиять на инфляционную составляющую. Поэтому, как резюме. Что касается данного видео, да, то есть, мы все-таки, я рассказал достаточно много, но мы говорим про то, покупать квартиру или не покупать. А, резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что… Ставки по ипотеке, они сейчас действительно находятся на исторически низком уровне и ниже они уже не опустятся. Да? То есть ожидать, что еще дальше будут снижаться ставки по ипотеке, я бы не стал. Мало того, почему это не произойдет? Потому что Центробанк не будет снижать свою ключевую ставку. Почему не будут снижать ключевую ставку? Потому что разгонять инфляцию будут две составляющие: НДС и цены на бензин. Ну, еще по-прежнему маячит таким риском укрепления доллара да то есть доллар может еще укрепиться при падении цен на нефть поэтому э, центробанк в этом случае будет по-прежнему придерживаться жесткой монетарной политики ставку снижать скорее всего не будет а если снизить на 0,25% поэтому ставки по ипотеке сейчас самые низкие э, поэтому Пока они являются самыми низкими, моя рекомендация у людей, кто уже, являет, ну, кто уже пользуется ипотекой, то есть кто уже купил недвижимость а, ранее. Прямо сейчас, срочно, ну, не то, что срочно, но вот прямо сейчас, там, в перспективе одного-двух месяцев, подавать заявки на рефинансирование кредитов, на рефинансирование ипотеки, потому что вы можете снизить в этом случае свои затраты на обслуживание ипотеки. А, тем, кто ждет и хочет купить, у кого актуален вопрос именно покупки жилища, да, то есть покупки недвижимости, и он говорит, если вы действительно не можете себе купить, позволить купить за, ну, то есть за наличные деньги, то в этом случае, опять-таки, сейчас один из самых неплохих моментов для сделки по приобретению недвижимости. Но если задаться вопросом, Максим, а как ты считаешь, будет ли недвижимость еще падать в цене, я считаю, что будет. И в этом случае можно говорить, что падение цен на недвижимость в рублевом эквиваленте может составить еще порядка 10-20%, а в долларовом эквиваленте вплоть до того, что это может быть снижение достигнуто еще даже более 30%. Но это уже совсем другая история. Я буду заканчивать, заканчивать, заканчивать данное видео. Подписывайтесь на канал по ссылке, подписывайтесь на серию этих видео. Я планирую в ближайшие 2-3 дня выложить достаточно большое количество иных видео, касающихся, что сделать рублем, что сделать валютой, что делать с облигациями, что делать с акциями, если в акциях оставаться, то может быть в каких расскажу, поделюсь отдельными историями. Ну и, соответственно, если понравилось видео, несмотря на количество шумов на заднем плане, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого хорошего и удачи. До свидания.